<связывая> Друзья, приветствуем Андрей Свердлов Легенда российского кино Любимец публики, режиссер, актер потрясающий человек Приветствуем его, добрый вечер Андрей Александрович Прошкин Борис Игоревич Клепников, мы приветствуем вас на нашем кинофестивале с юбилейным показом фильмов и вашим участием в наших программах. Кстати, еще раз рекомендую вам посетить мастер-класс Бориса Хлебникова. Кино за 100 тысяч пройдет в рамках нашего международного кинофестиваля «Пасите и Меридия». Режиссер, продюсер Стэнли Кван. Это музыка целые приятные дети культуры, которые просто узнаваемые любимые. и любимые. Свероглаского глиня ну и, конечно, рожона лист, музыкальный язык Артем Кирилч Кроинский. Режиссер, тератор, композитор Хондоров, приветствуем, друзья!